Вся наша жизнь это переход со сцены на сцену сцена где есть моноспектакль где мы сами с собой наедине там где сцена нашего дома где наша семья сцена реализации то о чем мы сейчас говорили с вами о том чтобы как, как, как прийти к успеху собственно на сцене реализации есть все остальное или общество и талантология о том как достичь успеха на каждой сцене и, собственно, счастье, успех – это когда мы замечаем даже нанорезультаты здесь. А счастье – это что? Это баланс успехов на всех сценах, чего я вам абсолютно искренне желаю. На сайте талантология.ру совсем скоро появится бесплатный процесс исследования себя, там, тесты будут. В конце всего этого исследования выдается как раз таки тот, тот та самая презентация самого себя и критериальный список оценки проектов, куда погружаться.